не закрывать дверь. Это не имеет смысла. Не проще стрелять через всю комнату в доме, чем ждать, пока они откроют, понимаешь? Кстати, твой сайт, типа, вообще классно будет выглядеть, Если не будет скуча. Сайт, он вообще-то не ауешный, он врезает Он ауе. Он ауе. Он ООЕ. Они убили... А нет, арс... Ар... Ар... Ар... диллер еще есть. Арсмудиллер. Фууууууу. Где Гребаный только правильно стреляй а, а только, только это ровно стреляет он тебя разбивает обо все Я приятно могу Ну, если бы у меня был бы какому нибудь ЛСПЛ Я бы его использовал У меня его нет Все у меня улежит Зачем и есть, но я, я не слабый уйду У него Хотя они не мощные У меня броня даже не подойдет Так что... Да зум-то мат Ну почему они в моем доме все? У нас же Гуиды почти дохлые А пошли на наш Тайвей, они что-то тоже купили? Нет, я смелась. Они Это вообще только на спавне. Они, они спавнятся просто наверху. А спавнятся они в радиусе спавна. No, Брэнтон, за Да ладно, не есть. Поздай. Я просто думал, думал, что Это нелогично. логично. Ну, может и логично, я не знаю. Спаунт все-таки, да? Ну так-то они должны еще и по земле быть, если мы хорошо. прошло. Я не знаю. Значит вдвойне бы быстрее убьем Потому что у тебя у них будет ката, у меня не будет ката. Мы убили Гобли. Да <смех> тренажер для пальцев, блин. <смех> <смех> Итого у нас умер только гайд или кто-то еще умер? А, Ну-ка. Да, у нас только гайд умер прикол. И чё он гайд-то? В смысле? Ну, как-то гайд не очень звучит. Я не знаю, он не пушит. Гид? Ё-моё! Эм? Ну, вот ключи PvP. Че? PvP в ключи, я хочу проверить. Откуда? PvP включи. ключи. <смех> <смех> Откуда вот у это... тебя? Откуда у тебя кошка? Да выголи. Вы. С кого? С да, Капец. Блин, я думаю, что мало, но... Ну, чужие какие-то они беспонтовые, потому что Дамаж их не так мало домашних домашних не по два хотя с другой стороны для нормального мода это вы не айтем? айтин это, это броня mm. а что это пушки вот это все на тебе это пушка а это я думал тут про что вы хотите я только сейчас понял, что это правильный такой сет Мне как сеть, это к полу моего чара не подходит мне Блин, надо скачивать пробу, чар, не иди-ка Стой, у тебя башка есть? Башка некрасивая ну где они? Омега-это что это? Так точно это что это нормальная кошка. <сёк> Понятный ты, Аллен. А, слушай, ты мог ее выбить, потому что ты был как бы в космосе, здесь да? Здесь мы начали играть в волейбол. А вот только. Похоже, что... Так подожди, я пока быстро травать Запись была сумасшедшая. По крайней мере, звуки были таковой. Не на Ладно. Ладно, пусть будет менее А, и чё оно? На... Да, да, да, да, ты да. прав. Блин, я его взять не могу. Просто бегаешь, да? Капитан не хочет работать. Ты хочешь, чтобы он внизу проходил? Не, не надо. Он, он тоже умеет проходить снизу. Ну. Но... Мне пофигу, если пара тысяч китайцев не будет ненавидеть. Его подобрать трудно. Не, надо ну, просто, знаешь. Ну да, у него просто какая-то физика страшная. Ага. Ееее! Yeah. А, да-да-да, ты прав, вот это, это хорошая идея. <реклама> Пещеру? Не, не-не, там. там.. Это да, не очень вс. Скажи, сказали же не прыгать. А, да-да-да, прыгаем, прыгаем, то есть, да? НО! Ну это нормально вообще, да? А чем подскочил от того, что подкатился ко мне? Ну да, это вообще. У тебя еще Кобальтовый свет он не увеличивает скорость передвижения, вроде бы. Можешь увеличивает. А может, нет. Ну можно же руки пихать на ту сторону? Я считаю, руки... Ну, пусть пингвин будет судьей. Ха-ха-ха! Что такое? то есть, если, если он на тебя сильно приземлился. А это может быть только потому, что, например, кто-то его... <связывая> <связывая> ну, Крюля, это, это же такая мобильность, это же ловкость. <связывая> подожди, подожди, подожди, я тоже сниму. Я, я... это было в процессе, понимаешь? Дождь на, на вашу сторону. Я выигрываю? <смех> а когда он падает короче на землю и его долго не пинают где-то секунд 5 он сам становится предметом а, а может как-то зажать что-то надо? нет я не я даже пробел Подожди Мне кажется, это просто не Что? Почему ты откатил сейчас? он глюкает Окей Это ночной волейбол Знаешь, без крыльев даже проще Эй, багер Окей Ну, игра нас чем-то занимает, это единственное, что должна делать игра. Блин. Блин. Ну, ну, на самом деле, да. Вот нам даже амулеты, которые увеличивают скорость... А вообще у тебя, у тебя сторона больше, чем у меня. Это да, но если бы если у меня был бы амулет, мне было бы вообще здесь комфортно. Ой, он багается? Блин, я же видел, что он летел к тебе и потом опять портанулся, -мо. и Опять портанулся, Ч он делает? Он тебе тоже портается или что? Да ты виноват. Ну да, у тебя на сторону уменьшить. чуть. Эй, и еще один. И, <св> И еще. <св> Эй, читер. Как-то он странно отталкивается вообще. Эй, я же ш... был Бу... капец. Я. Yeah. <с> <с> Я пока еще не это, не заболел бориболом. Не хотя нет. Ну, может быть нет. Может быть ничья. Ну, у нас тут примерно одинаковые ситуации получаются. Да, у тебя никто, никто никогда не отвечает на комменты. Так что тебя. А, тогда я, тогда я тогда я... лайкать не буду. А, я тогда лайкать. <смех> да ты не можешь. А, вроде же нельзя. А что ты тогда не лайкаешь свое видео постоянно? Вот как раз. А, блин, Как по мне, его лучше достигать в воздухе. Это очень хорошая, очень хорошая тактика. Чего он портается опять? Ну ладно, допустим. Да, я выиграл.